Добрый день! В прошлом видео мы рассмотрели вопрос о том, что можно строить на участке для индивидуального жилищного строительства. В этом видео рассмотрим участки под ЛПХ и участок под огород. Посмотрим, что можно возводить на данных видах земельных участков. Начнем с участков для ведения личного подсобного хозяйства. В данном вопросе необходимо различать, что существует два вида земельных участков под ЛПХ. Первый вид – это полевой участок, второй вид – это приусадебный участок. В чем отличие? Полевой участок располагается только за пределами границ населенного пункта. Приусадебный участок располагается исключительно только в пределах внутри границ населенного пункта. На полевом участке строить ничего нельзя, поэтому данный вид земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для нас не интересен. Будем рассматривать только приусадебные участки, поскольку на них допускается возведение строительных объектов. Итак, что можно строить на приусадебном участке? Я нашел в законодательстве Пять видов объектов, которые можно строить – это жилой дом, производственные здания, бытовые и иные здания, строения и сооружения. Переисточником данной информации является пункт 2 статьи 4 Федерального закона о личном подсобном хозяйстве. В частности, приусадебный участок используется для производства сельхозпродукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений и сооружений, соблюдением годостроительных регламентов, строительных, экологических, стационарных, гигиенических, противопожарных и иных правил. Обратите внимание, здание, строение, сооружения перечислены через запятую, то есть фактически законодатель здесь синтактически определил, что это самостоятельные объекты, которые можно возводить. То есть можно возводить здание, возводить строение, возводить сооружение. Вернемся к нашей схеме. На участке ЛПХ при можно строить жилой дом. По законодательству жилой дом, возводимый на участке для ведения личного подсобного хозяйства, должен по своим признакам полностью соответствовать жилому дому, который возводится, может возводиться на участке для индивидуального жилья строительства. В прошлом видео мы рассмотрели 6 признаков, которыми должен обладать жилой дом, который возводится на земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Так вот, жилой дом, который вы возводите на участке для ведения личного подсобного хозяйства, должен соответствовать тем же самым 6 признакам. Напомню эти 6 признаков. Первый признак – участок не должен быть выше трех надземных этажей. Высота общей высота дома не более 20 метров. Дом является отдельно стоящим зданием, состоит из комнат помещений и вспом помещений вспомогательного использования. Дом и помещение предназначены для удовлетворения бытовых и иных нужд граждан, связанных с проживанием. И дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Точно таким же критерием должен соответствовать жилой дом на участке ЛПХ. Следующие виды – это производственные здания. Их можно объединить с производственными, бытовыми и иными зданиями. В Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в пункте 6, статьи 2, дано определение, что является зданием. Здание – это результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную или, или подземную части, включающуюся помещения, сети инженерно-технического обеспечения систему системы инженерно-технического обеспечения, предназначенную для проживания или деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. Таким образом, из данного определения мы можем понять, что, такие, что такое производственное здание, бытовые и иные здания, которые можно возводить на участке для личного подсобного хозяйства. Строение пока пропустим, поговорим о сооружениях. В той же статье 2 технического регламента есть пункт 23, который дает определение сооружения. Сооружение это результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную или подземную часть состоящую из несущих, а в отдельных случаях ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида типа хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. Таким образом, из определения здания и сооружения можно понять, что основное их отличие состоит в том, что здание это объемная конструкция инженерная, а сооружение может быть как объемной конструкции плоскостной, либо линейной. Что касается строений, определение строения на сегодняшний день в законодательстве я не обнаружил, при этом различные использования данного термина в различных законодательных актах не дают его прямого определения, поэтому... Вычленить его какие-то конкретные признаки достаточно сложно. Тем не менее, что нужно понимать, в соответствии с градостроительным кодексом, здание всегда является объектом капитального строительства, то есть по сути является объектом недвижимости, который, права на которые необходимо регистрировать в Росреестре. Строение и сооружения по своему характеру могут быть как объектами капитального строительства, так и быть некапитальными объектами, то есть данное... Вот я делаю на основании статьи 1 градостроительного кодекса. В зависимости от неразрывной связи строения сооружения с землей, строение сооружения может быть как объектом капитального строительства, так и некапитальным объектом. То есть, по сути, быть объектом недвижимости или не быть данным объектом. Поскольку закон о личном подсобном хозяйстве принят в далеком 2003 году, и перечень, который определяет состав объектов, которые могут возводиться на участке ЛПХ, тоже, соответственно, был установлен 17 лет назад, то есть, высока вероятность, что в данный перечень, который я вам привел, будут вноситься изменения. К тому же, на текущий момент в недрах Госдумы лежит закон о так называемой гаражной амнистии. Я не исключаю, что в данный закон будут также вноситься какие-то дополнения, которые будут регулировать и определять характер и строений сооружений и зданий которые могут возводиться на участке для ведения личного подсобного хозяйства в любом случае данный вопрос будем отслеживать и вносить коррективы которые вы можете прочитать на моем сайте со строительством на участке под личным подведение личного подсобного хозяйства разобрались теперь поговорим о строительстве на участке под огород для данной категории участков целесообразно различать два периода которые по-разному регули... регулировали возможность возведения каких-либо объектов на земельных участках предоставленных под ведение огорода Существуют два таких периода. Первый период касается времени до 1 января 2019 года и второй период после 1 января 2019 года. До 1 января 2019 года различали два вида земельных участков под огород. Первый вид это с правом возведения строений и второй без права возведения строений. Различия определялись в зависимости от того, что указано в описании территориальной зоны, в которой находился соответствующий земельный участок. То есть если в территориальной зоне указывалось, что земельный участок с видом разрешенного использования под огород имеет право возведения строений то соответственно на таком земельном участке под огород допускалось возведение строений. Обращаю внимание, что речь идет о периоде до 1 января 2019 года, то есть на момент записи данного видео. Подобный порядок регулирования отношений, связанных с возведением каких-либо строений на земельных огородных участках на текущий момент уже не действует, но его нужно понимать для того, чтобы понимать судьбу тех строений, которые ранее были возведены на подобных земельных участках Итак, поскольку мы ведем речь о том что можно строить на земельных участках, то нас больше всего интересуют земельные участки с правом возведения строений. На таких земельных участках допускалось возведение трех видов объектов. Это некапитальное жилое строение, некапитальное хозяйственное строение и некапитальное сооружение. Слово не «некапитальное» во всех трех видах объектов свидетельствует о том, что данные виды строений и сооружений не являлись объектами недвижимости. Теперь рассмотрим, что у нас на текущий момент действует для строительства на огородных земельных участках. После 1 января 2019 года на земельном участке допускается возводить только хозяйственные постройки. В предыдущем видео мы рассматривали, какие хозяйственные постройки можно строить на земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Там перечень был достаточно широкий, начиная от бань, колодцев, сара, и так далее то для огорода хозяйственные постройки ограничены только возведением некапитальных построек предназначенных для хранения инвентаря и урожая иными словами на земельном участке под огород можно построить некапитальную хозяйственную постройку исключительно для того чтобы хранить инвентарь и урожай который вы собственно говоря собираете с данной с данного земельного участка строить хозяйственные постройки в виде бань и других сооружений которые мы рассматривали в разделе для индивидуального жилищного строительства посмотрим что это были за постройки, то есть это баня, погреб, теплица, сарай, колодец, иные сооружения, в том числе временные. То есть все вот эти вот виды хозяйственных построек строить на участке для огорода нельзя. В следующем видео поговорим о том, что можно строить на садовом земельном участке и каким образом узнавать параметры отступов от границ земельного участка, которые необходимо соблюдать при возведении жилого дома, хозяйственных построек, сооружений и других объектов, которые мы рассматриваем в данной серии видео. Если было полезно ставьте лайк, подписывайтесь, увидимся в следующем видео.